Слышали ли вы когда-нибудь о дисморфическом расстройстве тела? Это тема, о которой не часто говорят и которую многие не понимают. Поэтому, чтобы привлечь внимание к этой теме, в сегодняшнем видео мы расскажем о дисморфическом расстройстве тела, о том, что это такое и как оно влияет на людей. Итак, что же это такое? Классифицируемое FDM-5 как обсессивно-компульсивное и родственное расстройство, дисморфия тела, это состояние, когда ваш мозг не может перестать зацикливаться на предполагаемых недостатках или дефектах вашей внешности. Эти недостатки часто незаметны окружающим, но ваше восприятие их может вызывать у вас чувство смущения или тревоги, особенно в социальных ситуациях. Может возникнуть ощущение, что вы смотрите на себя через зеркало в веселом доме, где то, что вы видите, значительно отличается от того, что видят другие. Симптомы. Поскольку дисморфия тела часто заставляет вас сосредоточиться только на своих недостатках, у вас может развиться беспокойство по поводу того, как вы выглядите, что в результате может привести к таким привычкам, как повторное ухаживание за собой. Хотя эти привычки могут существовать в качестве механизмов преодоления и форм успокоения, они могут нарушать вашу повседневную жизнь и тем самым вызывать эмоциональные переживания. По данным Джон Хопкинс Медисон, некоторые распространенные симптомы дисморфии тела – это избегание зеркал, постоянные физические упражнения и уход за собой, частое взвешивание, ковыряние или щипание своего тела, попытки спрятать части тела и избегание общественной деятельности. Кроме того, существуют и другие психологические и эмоциональные симптомы. Телесная дисморфия может заставить вас поверить, что с вами что-то не так, хотя это не так. Она обманывает вас, заставляя поверить, что другие видят ваши недостатки. Как следствие, вы можете впасть в саморазрушительное поведение, такое как очищение организма, ограничительные диеты, переедание и чрезмерные физические нагрузки. В своем стремлении исправить себя вы можете даже оплачивать ненужные операции, которые подвергают риску вас и ваше здоровье. Возможные причины Дисморфия тела может поразить любого человека, независимо от пола. Конкретных причин дисморфии тела не существует, но врачи считают, что определенную роль могут играть несколько факторов включая историю болезни, химический состав мозга, тип личности и жизненный опыт. Лечение. Телесная дисморфия может отдалить вас от вашего тела, но это не обязательно должно быть постоянным состоянием. С ней можно справиться. Наиболее распространенными формами лечения являются разговорная терапия и сити. Но вы также можете обратиться к специалисту по психическому здоровью за дополнительными рекомендациями и помощью. Вы нашли это видео полезным? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.